Как найти клиентов в Facebook? Почти 2 миллиарда пользователей в Facebook, но немногие привлекают там клиентов. Что делать, обсудим в этом видео. С вами Роман Стельмах и Брисмедиа. По-моему, залог успеха в небольших улучшениях нашего привычного поведения в Facebook. Попробуйте поработать над этими пунктами 1-2 месяца и вы увидите результат. Первое, что нужно сделать, привести ленту новостей в порядок. Очень часто к нам добавляются фейковые аккаунты, чтобы просто спамить. Или нас заставляют подписаться на ненужные паблики. Или наши друзья начинают репостить всякую фигню, занявшись очередным MLM или политической деятельностью. Это все засоряет нашу ленту и отнимает наше внимание. Проанализируйте посты и отпишитесь от ненужных аккаунтов. Это легко, как будто выбросить ненужный поломанный холодильник, который стоит на балконе уже 3 года. Второе. Это дисциплина. Мне часто говорят, мол, я провожу в Facebook целый день. Это не так. Я провожу в сети один, максимум полтора часа в сутки, но захожу туда 10-15 раз, по 3-5 минут. За это время я успеваю ответить на комментарии и просмотреть другие уведомления. Так как в ленте практически нет мусора, я успеваю просмотреть посты тех, на кого подписан вставить свои три копейки, стараясь добавить ценности. Я знаю, что делают большинство пользователей. Они листают ленту новостей, переходят ссылка за ссылкой, ссылка за ссылкой и так пролетает 30 минут как одна. И это нормально, но если вы предприниматель, вы должны системно подходить к работе в Facebook, в конце концов вам еще бизнес надо когда-то строить. Третье. Начните анализировать цифры. В нашей работе важны не только лайки. Нужно делать более глубокий анализ. Например, сколько людей видели пост сколько людей его запомнили и так далее. Старайтесь проанализировать показатели постов разных тематик опубликованных в разное время. Анализируйте и пытайтесь понять, почему одни посты лучше других. Четвертое. Всегда думайте о тех, кто вас читает. Старайтесь понять, что для ваших подписчиков важно. Выводы можно сделать путем анализа и простых вопросов. Слушайте, что вам отвечают и всегда принимайте обратную связь. Пятое. Старайтесь реально быть полезным. Подписчики не приходят для того, чтобы просто видеть ваш товар. Читатели подписываются для того, чтобы получить что-то от вас, например, знания, опыт, хорошее настроение или мотивацию. Используйте Facebook, чтобы поделиться этим. Например, если у вас магазин, то не стоит постить просто товары с ценами. Постарайтесь рассказать историю о вашем товаре, что клиент получит вместе с ним. Поделитесь успешным опытом других клиентов. Понимаете, сами товары клиенты могут увидеть в любом другом месте, но ваша история привлечет их внимание и вызовет доверие. Надеюсь, эти советы реально помогут улучшить вашу работу в Facebook. Если вы считаете, что это видео может быть полезным для ваших друзей или хотите меня поддержать, поделитесь им. Спасибо за ваше внимание, это самое важное для меня. С вами был Роман Стаймер. пока.